Да, да, да. А у меня пора ты кого-то потерял, Ну я вас так же что из нашего района. как я я одни победы знаю, не по корреспонденциям. Я с первых дней был на фронте. Поэтому видел все, как немецкие солдаты прошли несколько стран, хорошо отмобилизованные, вооружены, А мы в то время плохо были подготовлены. У нас даже трехлинейной винтовки, которые вот здесь, в Ижевске, выпускалась, не на каждого солдата была. Вот наша беда. Вот, участвуя в боях с первых дней, я начал думать, как помочь нашему бедному солдату. А уж в госпиталь попал, раненый был. Тем более, времени мне хватало для того, чтобы подумать. И вот с тех пор я иду по этой дороге. Надо укреплять оборотную мощь нашего Отечества. Это святая обязанность каждого гражданина. Я думаю, что вот этот праздник – больше этого праздника ничего быть не может. Мы победили злейшего в мире врага. Хотел бы, чтобы молодое поколение брало пример со старшего поколения, чтобы они дружные были, любили друг друга, уважали старшее поколение. Вот. Не все у нас было плохо, как некоторые преподносят. Плохое надо отбрасывать, а хорошее приумножать. С праздником вас! С счастья вам! Здоровья! Вечным символом его неисчерпаемых нравственных сил и готовности любой ценой отстоять независимость своей Родины. Весь мир напряженно следил за беспримерной битвой, развернувшейся на полях сражений от Москвы и Сталинграда до Гетисберга и Берлина. Весь мир вместе с нами ликовал в победном мае 1945 года. А 24 июня с чувством огромного облегчения наблюдал, как в ходе первого парада победы под стены Кремля валились штандарты поверженных гитлеровских войск. Годы и десятилетия сглаживают остроту, боли, потерь и страданий. Но в день победы прошлое настойчиво и решительно приходит в нашу жизнь и заставляет каждого из нас, сверить свою нравственную суть с высоким мужеством военного михолетия. Поэтому мы вновь и вновь собираемся на площадях городов и сел, у памятников и обелисков, чтобы вместе поклониться тем, кто шел на смерть за свободу своей родины, кто погиб и кто выжил всем смертям на зло. Наша Удмуртия отправила на фронт около 400 тысяч своих сынов и дочерей. Более 145 из них навечно остались на полях сражений от Москвы до Берлина. Нашим вкладом в победу стали более 11 миллионов единиц стрелкового оружия, произведенных за годы войны тружениками Жевска. Каждая десятая пушка, громившая врага на Советско-Германском фронте, была произведена на Водкинском машиностроительном заводе. Победа стоила нашему народу огромных жертв и страданий. Вечная память миллионам наших сограждан, Павших на фронте, умерших в госпиталях, Замученных в немецких лагерях смерти. Вечная память миллионам тружеников тыла, Умерших от недоедания и болезней, Но до последней минуты своей жизни сковавших победу. Светом Великой Победы освещены Огромные послевоенные достижения нашего народа В освоении космического пространства, в развитии науки, техники, культуры и спорта. Свет Великой Победы озаряет жизнь и труд все новых и новых поколений, жителей России и Удмуртии. Сегодня каждый из нас осознает себя наследником Великой Победы и не мыслит себя отдельно о от судьбы своего народа. И нет такой силы, которая могла бы разорвать это единство. Вечная память павшим в Великой Отечественной войне. Низкий сыновний поклон всем ветеранам войны и тыла, благодаря которым уже 66 лет мирно живет и трудится наша Узмуртия и вся наша страна. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! И знали победы, знали мир, знали нашей Родины. Thank you. памятный раны. Наша родина мать о погибших скорбит. Помнят о них молодежь и ветераны, и ничто не забыто. Никто не забыт. Присягу на верхнюю от вас. Принимаю. Никто не забыто. И надейтесь. Ничто не забыто.